Была бы лучше, богаче, но знаете, изменения идут от церкви. Аминь. И если наши сердца изменятся, тогда и страна будет тоже меняться. Аминь. Господь в наших жизнях, Господь просто благословляй, руководи, веди нас, Господь туда, куда Ты хочешь видеть нас, Господь благословляй, благословляй пожалуйста, Господь в правительство Болгарии, Господь этот город, Господь жители этого города, Господь помоги нам быть благословением для них, Господь помоги, чтобы наша церковь просто стояла и светила, Господь ярко, чтобы больше людей приходило и узнавало о Тебе, Господь. Господь пролез с небес благодать в этот город Грядет пора больших чудес Господь пролез с небес благодать в этот город Льется Я верю, что благословение начнется от, церкви, от церквей. Аллилуйя. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте мы сейчас помолимся за пожертвования.